жесток он имя Христа не чтит, бросая в детей его раскаленные стрелы. А стрелы врага безжалостны и сильны. Они разлучали жены навсегда с мужьями, но. Божьи дети Богу всегда верны Внесли слово Божье, чтоб небо потом причалить За веру, за Христа в глаза мы смерти смотрели Рыдали небеса за детей своих Истину растоптать Растоптать В огне людей Сжигая Но не удалось Детей Иисуса Сломать Они Берегли слово Божье молясь И прощая Простала судьба Служителей в лагерях А там и болью земное тело И сироты, дети, Бога за вас моля В душе понимали, что муки за. И да. Не здесь, на небесах Где лучший дом. Ведь истину залить Никто не смог Безбожным ядом В воде не тонут, в огне Не горят с Христом Ни ни холода Тельни морозы не разлучили души со Христом Горькие, словно полынь ваши слезы Станут небесною песней потом Руки усталые, ноги больные Голос охривший от слез и молит. Бог это знает и видит до Грозный судья не дремлет, не спит